Что? Мне тут страшно. Куда ты нас завел? Да не парься. Тут написано, что он приехал. <свистые> Такси Минимакс на рынке с 2001 года. Доступные цены для тебя и твоих друзей. Школу, кино, на работу вывезем с любой точки города.